Здравствуйте, уважаемые слушатели. Наконец-таки после долгих мучений, после долгих моих раздумий, я начала, я стала делать видео об отбеливании зубов. Я думаю, что эта проблема, как ни странно, многих сейчас будет интересовать. И большей части не потому, что она вам необходима, а большей части потому, что она сейчас очень сильно навязана нам различными средствами массовой информации, так называемыми СМИ что я хочу сказать об отбеливании зуба. Ничего не хочу сказать. Я просто сейчас начну кое-что объяснять. Я просто вам расскажу кое-что из строения зуба, из анатомии зуба. Немножечко из биохимии. И я думаю, что вы сами будете решать, нужна ли, вам, нужна ли вам эта процедура или нет. Вообще это ужас. Я, конечно, как подумаю о том, сколько людей все это делают и что они потом имеют после этого. Но обо всем порядку. Итак, ну, наверное, никому не надо говорить о том, что представляет из себя зуб. Да? Зуб у себя представляет коронку и корни. Корни и коронка соединены шейкой зуба. Вот, собственно, все строение снаружи зуба, того, которого мы видим внутри. Но есть еще такие структуры у зуба, которые вы невооруженным глазом увидеть не можете. Есть так называемые защитные пленки зуба. Когда зубик прорезывается, он покрыт белковой оболочкой, и она называется кутикула. Это так называемый защитный барьер для зубика, для того, чтобы все-таки там этот зубик не был поврежден внутри, до его прорезывания. Значит, никакими биологическими факторами, никакими там химическими факторами, в том числе, потому что родители очень многие пьют, очень многие курят, нарко наркотики употребляют. чтобы вот, ну, По возможности природа, видите, как предусмотрела, что она защищает даже внутриутробно зубик от того, чтобы с ним ничего не случилось. Значит, кутикула или редуцированный эпителий эмалевого органа, то есть прорез... зуб в стадии прорезывания, он называется эмалевым органом, то есть корней там нету, еще ничего нету, лезет только одна коронка зуба, и она соединена как бы в такую вот оболочечку. И вот эта оболочка называется кутикулой. Она теряется вскоре после прорезывания зуба. Поэтому существенной роли физиологии зуба она не играет, и они особенно, в общем-то, ну, знают только детские стоматологи, даже взрослые стоматологи, они уже как-то даже и пеликула, кутикула для них это все. А уж тем паче в частных стоматологических кабинетах у меня такое ощущение, что там вообще учатся сугубо профессора, которые вот этого вот, они просто не считают нужным это знать понимать. А это как раз и является самым существенным. Итак, кутикула это образование, выявленное в основном в поверхностном слое эмали, и местами выходит на поверхность в виде микроскопических в микроскопической пленочки. Но вы сами понимаете, ее никто не увидит. Это только установлено биохимическими исследованиями. К сожалению, на трупах это все изучается, поэтому вот там это все выявляется. Вот. В некоторых местах кутикула в виде трубочек доходит до эмалево-дентинного соединения. Вы сами знаете, что сверху покрыт эмаль, которая прочнее алмаза, а под низом дентин. Эмаль очень прочная, а дентин мягкий, рыхлый. Ну, зависит тут, собственно, от структуры. Но это более рыхлая ткань. В основном камнеобразная ткань – это эмаль. Далее у нас идет, как только рушатся кутикула, на смену ей начинает возникать пеликула. Пеликула у нас возникает из слюны. Клюна человеку дана не случайно. Поэтому очень важно, очень важно, чтобы вы не пили, не курили ничего такого плохого не потребляли, особенно наша еда сейчас это такие же самые токсинные яды. Вот, которые влияют на состав слюны. И вот видите, сейчас мы объясню, что вот кутикула образуется из гликопротеидов слюны на поверхности зуба, вскоре после его прорезания. То есть как только исчезает кутикула, сразу же начинает образовываться пеликулы. Это опять же гликопротеиды, это белки. То есть глика, ну глюкоза, это углеводно-белковая углеводно пленка, которая, собственно, опять же предназначена для защиты зубика и еще несовершенного, еще очень такого слабенького, еще не сильно кальцинированного защиты этого зубика от внешних повреждающих факторов, как механических, так и химически агрессивных. Если зуб контактирует со слюной, то при снятии пеликулы абразивным материалом происходит опять же быстрое восстановление. Вот видите, природа она придумала то, что ей нужно все это все-таки восстанавливать. Пеликула образуется бесструктурным образованием она является бесструктурным образованием, то есть там нету клетки, там волокна. Это бесструктура, то есть это пленка, это пленка, плотно фиксированная на поверхности зуба и играет важную роль в избирательном прикреплении бактерий. Но, вы знаете, я не считаю, что она бесструктурное образование. Просто там я не хочу сейчас внедряться в эти биохимические моменты, как раз они вам здесь и не нужны. Итак таким образом дальше вот от состояния пеликулы зависят очень многие процессы диффузии и проницаемости в слоя, поверхностном слое эмали. В определенной степени эта оболочка защищает целостной структуры эмали, однако большее количество пеликулы не является показателем большое количество не является показателем резистентности эмали. резистентности это значит устойчивости эмали. Над пеликулой можно обнаружить зубной налет. И вот именно зубной налет является повреждающим фактором. Вот именно на зубной налет прикрепляются те бактерии, которые либо вы сами. В качестве этих бактерий сами наносите химические агенты, вот как раз эти отбеливающие химические агенты, которые должны разрушить белковую пленку, то есть фактически защитный слой, и должны якобы отбелить ваши зубы. Конечно, вы получите белые зубы, есть хорошие отбеливающие препараты, есть хорошие отбеливающие материалы, вот, но... Ну это вот, вы знаете, чтобы вам поближе, вот как-то вот, чтобы вы поняли, вы не профессионалы, поняли к тому, насколько это страшный фактор. Ну вот представьте, что снаружи сидят бандиты, а вы находитесь в доме. Дом защищает вас своими стенами. И вот эти бандиты взяли и сожгли ваш дом. И что? Естественно, они могут голыми руками теперь брать вас. Вы совершенно беззащитны. Ну вот таким вот образом можно фактически сказать, вот что такое пеликула. Пеликула – это органическая оболочка, которая защищает ваш зуб от очень многих повреждающих агентов, которые вы едите из пищи, которые могут также проскакивать и выделяться через слюну, если у вас, допустим, нарушен обмен какой-то белковый, углеводный, или липидный обмен, но тут уже это все зависит, собственно, и от, и от генетики, и от биохимии, и от вас. Вот, кстати, очень хорошо было сказано, я очень часто сейчас слушаю лекции Ждановой, и мне понравился один момент, который он объяснил, почему русские очень быстро вспеваются, а вот мусульмане нет. Почему вот эти восточные страны, азербайджанцы, грузины, ведь там же вино льется рекой, а фактически очень сильно спиваемых людей там нету. Но есть, конечно, алкоголики, они есть везде, но не до такой степени, как в России. В России, конечно, практически каждый пятый, даже не пятый, каждый второй спивается. Вот. Оказывается, генетически обусловлено э, у вот этих восточных мусульманских национальностей, у них есть такой фермент, как алкоголь-дегидрогеназа, который расщепляет поступающий, алкоголь, э, поступающий в организм алкоголь. У русских нет алкоголь-дегидрогеназы. И русским остается надеяться только на свою силу воли, а также на возможности печени, которые, конечно, не беспредельный. Но вернемся к нашим зубам, вернемся к нашему отбеливанию зубов. С появлением платной медицины, к сожалению, наша медицина стала античеловеческой. То есть, каким образом? Ну, посмотрите, я, конечно, считаю преступлением рекламировать по телевизору какие-то медицинские препараты. Я смотрю вот очень много социальных сетей, в которых люди описывают, как пользоваться такими-то препаратами. Вы знаете, я всегда считала, что надо приходить к медикам и пользоваться медициной. Но могу сказать еще одно, что медицина сейчас и та медицина, которая была в советский период, это разные вещи. Я тогда-то считала, что очень много профанов в медицине а уже сейчас, сейчас это просто страшно, потому что очень многие умные люди, которые разобрались в том, что происходит, очень многие умные люди просто ушли из медицины. Вот. и вы не имеете возможности пользоваться услугами этих людей. А вот такие вот профаны, которые сейчас у нас, особенно за отделением, которые у нас сидят, у нас же все, он, что -то, он же главный врач, он же за отделением, понимаете, они уже начинают считать ваши деньги, а не ваше здоровье. Поэтому Происходит вот что. Как только реклама появилась на экране наших телевизоров, вы значительно потеряли в своем здоровье. Потому что рекламируются в основном иностранные препараты. У наших, у русских, на рекламу денег не было. Мы такого, мы такого возможности не выделяли. И я могу сказать так, что лично вот я делая какие-то услуги или что-то где-то, я очень мало ориентируюсь на рекламу. В основном я ориентируюсь на сарафанное радио. Но, к сожалению, произошла перестройка в мозгах людей. Люди стали собаками Павлова. И честно вам скажу, у меня вообще отпала какая бы то ни была охота лечить людей. Потому что лечить дураков... Вот, понимаете, когда ты сидишь в кресле, начинаешь ему объяснить, а он тебе начинает читать лекцию, он рабочий из завода, начинает тебе читать, водила какой-то дальнобойщик, начинает тебе читать лекцию, потому что вот он читал и смотрел телевизор. Девочки, я считаю это вот я просто встала и сказала, говорю, лечитесь телевизором. Пусть у вас телевизор и лечит. Я не буду вас лечить. Потому что, понимаете, вот сейчас он требует сделать, чтобы то, что он хочет сделать, чтобы я ему сделала, но когда у него возникнут осложнения, он все это свалит на меня. Поэтому, сами понимаете, <свят> ситуация получается у меня однозначная, и она, в общем-то, никому не нужна. Поэтому я сказала, что вставайте и лечитесь со своим телевизором. Слушайте Монахова, слушайте, слушайте ту же самую Елену Малышеву, пожалуйста. Она вам все показывает наглядно, она там у нее там огромные эти всякие... <свят> Модули, где он, там сосуды показывают как там бляшки растут. В растительном масле холестерин это вообще полный беспредел. Вот, потому что в растительном масле никогда холестерина не было и быть не может. Он бывает только в растительных возможно, жирах, вернее, в животных жирах. Вот. Ну, в общем, коснемся э, вот этого всего. Значит, э, в первую очередь, отбеливание зубов или из ваших зубов зависит от того, как правильно вы умеете чистить зубы я вам могу сказать так что чистить зубы у меня вместе никто почему? потому что у нас есть такое понятие как профилактическая медицина и эту профилактическую медицину у нас никто не осуществляет именно целью профилактической медицины и является то, что вас обязаны информировать о том как правильно чистить зубы как правильно выбирать пасту как правильно смотреть и поверьте те же самые, вот что вы смотрите, сроки годности, это такая дурость, это такая глупость. Я смотрю, допустим, на запах, консистенцию и наличие осадка, если возможно. Или, ну, вот я просто определяю по другим критериям. То есть мне даже иногда в аптеке, вот, я говорю, давайте мне вот, допустим, просроченное есть, что да, тогда да, вот у нас тут месяц просрочено, или покажите мне, все говорю, дешевле уступаете, да, уступаем, все, я говорю, беру вот это. Вот. Но это я делаю так для себя, я не делаю так ни для больных, ни для кого, потому что это уже, я людям объясняю, конечно, такие моменты, но если человек все-таки строго следит за сроком неходности, <сёк> ради Бога, ради Бога следите. Значит, по поводу отбеливания зубов. Как правило, отбеливание зубов происходит очень агрессивными, жесткими отбеливающими веществами, а как правило, это перекисное соединение. Это как правило, в большинстве случаев к вам не придут сюда какие-то какие инновационные методы, суперские методы, какие-то инновационные пасты. Очень много, я вот читаю сейчас от девочек, отзывов, которые пишут, что вот та паста, та паста дорогая, начали чистить, а вот видим, что хуже, хуже и хуже. Зубы сначала начали чувствовать, а потом пришлось, возникла необходимость идти лечить, идти к стоматологу-терапевту лечить зубы. Вот, та же самая ситуация возникает здесь точно так же как возникает такая же ситуация когда вы ставите брекеты на зубы когда во взрослом возрасте вы решаете себе выровнять зубы и таким образом ради того чтобы устранить вот маленькую диастемку, вы на всей поверхности зубов накладываете брекеты а что такое брекеты и как они накладываются это это агрессивная кислотой концентрированной протравливается эмаль и на нее накладывается, конечно, материал. Но дело в том, что сам э, сами брекеты, не стоять-то стоят, но там же в брекет вкладывается жесткая пружина, и по мере того, как происходит исправление прикуса, начинают все жестче, жестче, жестче и жестче. Вот. И какой-то зубик не выдержит, где-то что-то ломается, вам начинают травить по новой, снимают, там опять травят. Вот, и в результате говорю, когда и самое главное, что нарушается очищаемость зубов, но об этом вам тоже никто не говорит. Там нужны специальные щетки, там нужен специальный уход, там нужно за зубами следить и ухаживать гораздо больше, чем вы... Там один уход, одна киена выйдет гораздо дороже, чем все ваши брекеты. Но на это никто не обращает внимания, и это никто никому не говорит. Вот отсюда страдают все ваши зубы. Поэтому после лечения брекета человек практически каждый месяц ходит ставить пломбы одну за другой. И потом уже начинает переходить на коронки. Это уже, в общем-то, мой опыт. Я это видимо, неоднократно. Но говорить людям бесполезно. Они ходят в кабинеты к профессорам. Вот поэтому... Люди стали просто собаками Павлова и разумным доводом они перестали подчиняться. говорите разумно об отбеливании зубов, люди не понимают этого. Они просят сказать, какие пасты. Вот, понимаете, дело в том, что наша медицина стала из положительной в отрицательную. То есть тогда, когда медицина стала рекламировать, вот тогда польза медицины стала нулевая практически. Потому что реклама ⁇ это бешеные деньги, использование всех вот этих вот материалов тоже ⁇ тоже это бешеные деньги. И фактически вам рекламируют то, что вредно для вашего здоровья. Ну то есть даже немножечко отвлечемся, зубов перейдем на ноги. Вот сейчас он очень широко рекламирует средства для удаления волос на ногах, казалось бы. Ну что тут такого? Ну ноги, это же не лицо. Вы же не показываете ноги, уж не ходите ногами вверх, а лицом вниз. Но вот вам, вам сделали такую необходимость, что, чтобы вы брили ноги. А вы знаете о том, что чем чаще вы будете брить ноги, тем больше будет расти на них волос. Вот я, допустим, никогда за всю свою жизнь не брила ноги. У меня коротенькие, светленькие волосики там, кое-где заметные, незаметные, и их как не было, так и нет. Они такого же цвета, как и кожа, они практически не видны. А посмотрите, что происходит у тех девчонок, которые начинают брить волосы регулярно, а тем более выдирать их узковыми полосками. Девчонки, это издевательство над кожей, а в будущем это может быть и рак. И рак кожи, потому что вы просто этим полосками выдираете волосяные лу луковицы. А кто его знает, что вы там можете выдрить, что может образоваться у вас там на коже? Потому что вы еще пользуетесь соляриями. Вам же мало того, что у вас солнце, пожалуйста, вам нужны солярии, вам нужен вот этот вот вредное ультрафиолитовое облучение, которое вызывает уже точно рак кожи. Вам же нужно ходить зимой за варилами, как негры. Ну, ходите, ради Бога, но потом только не приходите к нам и не требуйте, чтобы мы вас вылечили от рака кожи. Рак кожи – это очень проблематичное заболевание, хотя, в общем-то, я могу сказать так, что, зная то, что сейчас уже есть, и то, что можно купить, я не боюсь рака вообще. Потому что я поняла, что такой рак, я поняла, как он лечится. И профилактика рака очень простая. Вот. Но вы, опять же, не слушаете разумные доводы. И опять же, нет, СМИ говорят, что это плохо, значит, это плохо. Вот рак надо вырезать, а вы поймите, что вырезать рак бесполезно. Если нарушен обменный процесс, то вы вырезали участок, где то обменный процесс, а он будет в другом месте. Либо через пять лет опять будет повторно, повторно. Но это все уже как я называю, демагогия. Если вы, если у вас есть разум, вы это поймете. Если разума нет, то вы все равно будете слушать телевизор, как те привязанные. Ну, слушайте. Я знаю, что все равно мои слова дойдут ну, максимум до 10% тех, кто будет это слушать. Но это слушать будут. Потому что я делаю это видео, потому что меня очень просили. Я очень долго не хотела делать это видео. Вы знаете, я не стала делать его на работе. Я делаю это видео дома. По одной простой причине. Потому что если это услышат те, кто работает рядом со мной, будет скандал. да, Потому что они все смотрят телевизор, за отделением держится на том, что рекламируют сейчас. Вот. А сейчас наша медицина перешла из медицины в разряд я не знаю, самой ненужной самого ненужного, что только есть на свете. Это наша медицина сейчас, официальная медицина. Да, есть неофициальная медицина, вот там да. Но тоже надо смотреть, тоже надо смотреть, надо думать, что, где, как, когда, куда и зачем. Таким образом, значит, мы переходим к структуре эмали зуба. Что из себя представляет эмаль зуба? Я объясню сейчас так, чтобы вы все поняли очень просто. Эмаль зуба из себя представляет кирпичную кладку. Из чего состоит кирпичная кладка? Это кирпичики и раствор. Что представляют все кирпичи? Кирпичи это камень. То же самое, как и в зубе. Гидроксиапатита это и есть камешки эмали. Они состоят, они плотные, они состоят на 98% они, вернее, на 100% состоят из неорганики. Говорят же эмаль прочнее алмаза, так оно и есть. Дальше и вот все наши ткани зуба и маль она на 98% состоит из неорганики, то есть из гидроксиапатитов, остальные 2% принадлежат белковой прослойке, которая соединяет эти кирпичики. Вот именно вот эта вот белковая прослойка и повреждается теми микроэлементами и микробами, которые садятся и прилипают на поверхность зуба, допустим, если мы очень любим сладкое. Вот я, допустим, если съела сладкое, ну много хочется сладкого, все понятно, что хочется, сейчас очень много всего вкусного. Возьмите щетку и почистите зубы практически сразу после того, потому что сладкое прилипает на зубах где-то до 45 минут, а для того, чтобы образоваться бляшки, достаточно 15 минут. Через 45 минут сладкое ваши углеводы смоются с полости рта, но за это время, уже в течение 15 минут образуется бляшка. И уже полчаса ваша бляшка может совершенно спокойно разрушать, начинать разрушать сначала пеликулу, а потом уже и ваши ткани зуба. Вот, Поэтому, когда вы отбеливаете зубы, вы в первую очередь вредите вот этому белковому раствору, который соединяет кристаллы гидроксиапатиту, а также нарушаете структуру, структуру самих этих кристаллов. Потому что для того, чтобы отбелить, это нужно химически отсоединить определенные микроэлементы в гидроксиапатитах зуба. Ну это биохимия, это обычная биохимия. Вот. А для того, чтобы отсоединиться, нужно оторвать фактически. Вот, Нужно растворить. Поэтому это делается с очень сильными перекисными соединениями. Ну, как говорят, есть щадящие. Ну, вы знаете, можно голову отрубить просто топором, а можно голову тут отпилить, отпилить тупой пилой. Ну, вот, вот это, я считаю, что это щадящие, вот эти отбеливающие средства. Поэтому, равносильно тому, что я не рекомендую во взрослом во взрослом возрасте исправлять прикусы, потому что вам не объясняют самого главного. Вам не объясняют и вам не обеспечивают уход за полостью рта во время ношения брекетов. И здесь точно так же. Вам не объясняют вреда этой процедуры. Эта процедура представляет из себя сплошной вред. Я не буду вам описывать про пасты, про отбеливающие. Нет, не буду. Потому что там, опять же, те же самые перекисные соединения. Но могу сказать только одно. Чтобы паста на вас подействовала, то паста должна побыть во рту, ну, хотя бы пять минут, это как минимум. Значит, почистили этой пастой и оставьте во рту. То же самое, как у нас вот делают прозрачные капы. Туда вот этот отбеливающий раствор, капу одевают, и человек полчаса сидит дома, отбеливает себе зубы. Когда он это все снимает, конечно, зубы белые, но зато потом через месяц, через два месяца, через полгода максимум, он начинает ходить. Практически регулярно ставить поломбу в него, начинать темнеть зубы. Потому что вы самое важное уничтожаете, вы уничтожаете структуру нитроксиапатитов, структуру самого зуба. Потому что, в принципе, цвет зубов, он дается вам генетически. Если у вас темный цвет зубов, но ничего страшного в этом нет, вы переживете. пищу то вам все равно живет. Самое главное вашим зубам – это это жевать пища если вы интересный человек, то никто не будет смотреть на ваши зубы. Понимаете, сейчас время такое, что смотрят только на внешность. Никто не смотрит на, на то, что у людей в мозгах сплошная дура. То, что с людьми совершенно неинтересно разговаривать. Люди ничего не знают. Они дураками выходят из высших учебных заведений. Вот посмотрите на нашу молодежь. Вы посмотрите, как ведут себя вот эти вот молодые на дорогах. Они же не знают правил дорожной безопасности. Самое главное, что нет никакого морального уровня в людях. Вот, поэтому, может быть, можно, с одной стороны, было бы и помочь в некоторых в определенных случаях, там, обелить зубы где-то. Ну, я понимаю, певцы, я понимаю, там, те, кто внешностью зарабатывает, но зачем какому-то рабочему настройке, какой-то девице, которая учится в институте, сочинили белоснежную улыбка? привносили к тому, что загорать зимой. Это идиотизм. Мое мнение только одно. Это очень вредная процедура, и она совершенно никому не нужна. Тем более вам и вашим. вашим зубам она не нужна, это точно. Вашим зубам нужна гигиеническая, правильный уход за зубами. Но ни в коем случае не отбеливание зубов. Поэтому, если, конечно, вы разумные люди, а не собаки Павлова, я думаю, что вы меня услышите.